действует энергия судьбы, а в данном случае она разрушает семью эту энергию, такое бывает в этом мире, иногда что-то возникает, иногда что-то разрушается, мы почти не общаемся, я отстранилась, живем в разных комнатах, вот как раз здесь совсем напрасно отстраняться, не нужно, смотрите, если судьба разлучает с близким человеком, то надо в молитве кланяться Богу и Думать хорошо о близком человеке, очищать свое внутреннее восприятие этой личности. Эта личность будет приносить боль в это время, а я должен очищать восприятие. Смотрите, ситуация аналогична в отношениях между странами. Когда карма усиливается, плохая, то между странами возникает боль, а я должен улучшать восприятие людей этой страны, очищать... Думая о Боге, очищать свое восприятие людей, страны, которые ухудшаются восприятие, и таким образом возникает мир. Отстранение в данном случае не поможет. Отстранение — это способ воспитания, когда есть любовь. Когда мы отстраняемся? Когда любовь сильнее разлуки. А сейчас разлука сильнее любви. Зачем отстраняться? У моего пациента э, нога отекла и возникла сильная боль. И я сделал массаж ноги в это время. <музык> Какой массаж ноги? Мы так больно. <с> надо безболезненно. <с> ну то есть э, не надо страняться, надо Живем в разных комнатах, это, это от вас не зависит. Иногда судьба так разделяет людей, что они не могут даже поговорить друг с другом. Не то, что там жить в одной комнате. Это от нас не зависит. Живем мы в одной комнате или не в одной, это не то, что мы обсуждаем. Так действует время. Когда человек это узнает, он успокаивается сразу. Спокойствие – признак знания того, что происходит. Почему воин на поле битвы спокоен? Что, кто такой храбрый воин? Это тот понимает, что сейчас так действует время, что мне могут, меня могут ранить. И когда храброго воина ранят, он дальше сражается. Почему? Потому что у него в сердце спокойно. А если он неспокойный, он сразу начинает нервничать, теряет силы, и выходит из равновесия, и выходит из боя. Понимаете, да? Спокойствие – внутренний признак духовности. Сильные духом люди, они даже когда живут раздельно друг с другом, они при этом молятся друг за друга и постепенно сближаются и сохраняют семью. Видите, духовная обязанность стоит выше всего в жизни человека. Она создает мир, мир дает возможность трезветь разуму. Когда разум трезвеет, начинается общение. Сначала отрезвить разум должен одного человека, потом он воздействует на другого, отрезвеет разума другого, потом начинается диалог, общение, и потом. Спасибо, это важно, важный момент, да. Я говорю сам себе, то есть, да? Получается. Сам с собой общаюсь здесь, да? Вот так, да? Нормально сейчас, да? Я просто только с Индии прилетел, может быть, не совсем адекватно еще пригласить. Или я старее уже просто. Старые люди, они иногда забывают. <свы> я отстранилась, живем в разных комнатах. И отстранилась означает малодушие, надо молиться, не за... но, забочу... о, но забочусь о нем. Вот это правильно. Муж пытается общаться, здорово, словно все нормально. А что ему остается делать? Сердится, если не разговариваю с ним. Важно. Важно понять психику человека, которого ужалила змея влюбленность. Это змея так жарит. Я в самолете летел, смотрел фильм «Любовь и голуби». И там, ну, один мужичок, он, его сжалила змея постоянно. Змея, а, а, змея а, называется веселящий, «Веселящий дух». Веселящие духи его заставляли создавать трагические ситуации. Он говорил, умерла жена Инфаркт Микарда, вот такой рубец. А цель была просто бутылка браги, которая там стояла. Все это как бы из-за нее. Вот. Вот точно так же человека может ужалить в мозг не только веселящий дух в виде бутылки, так и это создает другую философию. То есть человек начинает придумывать всякие ситуации с целью эту добыть, эту бутылку. Точно так же человека может ужалить дух похоти то есть это тоже это не, не любовь, некоторые думают что это любовь, вот я полюбил другую, теперь она мне нравится это не любовь, это дух Он имеет очень сильную природу влияния дух похоти вот я приехал, устал, не спал ночь в самолете, прилетел покушал, лег спать После, потому что я не спал, пришлось днем спать. И когда я расслабился, то у меня начались какие-то картинки такие. Ну, как обычно возникают, знаете, мужчины, отношения к женщинам. Картинки такие возникли. И я начал изучать. Я внутрь этой картинки вошел, потому что у меня не было желания наслаждаться этой картинкой, а было желание понять, откуда она взялась. И я начал двигаться с молитвой внутри этого образа и дошел до этого духа похоти. Я увидел духа женского рода с так очень сильным желанием использовать вот мое ослабленное тонкое тело с целью наслаждаться им и этот дух женской, женской похоти вызвал у меня вот эти галлюцинации если человек не занимается духовной практикой то эти галлюцинации станов... или у него ослабляется сила духовная это в результате времени бывает тоже эти галлюцинации становятся настолько сильными что они Психику приводит в безумие, в состоянии безумия. И человек при этом, если человек сильный, то он сохраняет те отношения, которые имеет. Он, он как бы пытается с женой нормальные отношения разговаривать. Видите, мужа люблю жду, но прошло столько времени, он совсем не трезвеет. А это зависит от пления времени. Может он вообще не отрезвеет, уйдет из до, из семьи вообще. Но можно ли с этим справиться, если женщина начинает свою духовную жизнь, борьбу за свое существование? Она начинает борьбу, тогда эта борьба приводит к победе. Неизбежно. Потому что если она освобождает себя от влияния этого духа, то у нее в сердце про про проходит чувство боли. Она просто видит трезво, что муж атакован силой, которая сейчас разрушает нашу семью. И я продолжаю свою молитву, освобождаю его от этого влияния. Вот это правильная картина. Наш мир сейчас атакован силой, разрушающей хорошие отношения между людьми. И мы совершаем молитву для того, чтобы убрать эту силу. Чтобы напряженность прошла. Понимаете? Это правильное мышление. Но когда начинается двойственность, тогда я хороший, а муж плохой. А муж говорит, я хороший, наоборот. Я, смотри, вот, вот у него же есть тоже своя позиция. Он говорит, смотри, я нашел человека, которого я ждал, искал всю жизнь. И сейчас этот человек со мной встречается. Но я при этом живу с тобой. Это его мышление. И он абсолютно уверен, что это правильное мышление. Он говорит, я для тебя живу, смотри, это правда. Он бы давно ушел, но он не уходит. Значит, у него есть совесть. Я сейчас нормально говорю? Слышно? Что во мне по-прежнему заставляет мужа изменять? О, классный вопрос. Если вы хотите об этом узнать, то знайте, что ваш, вас, именно вас по-прежнему заставляет мужа изменять ваш прошлый поступок такой же природы. Вы сделали в прошлом такой же поступок, и этот поступок держит карму внутри семьи. Интересно знать, что когда человек отрабатывает свой поступок, карма может влиять на мужа, но уже не внутри семьи. Это означает, что отношения между ним и ей начинают очень быстро улучшаться. То есть ты отработал свой поступок, на него действует эта женщина, то есть дух этот действует, на нее, продолжает действовать. Но между вами лучше, лучше, лучше отношения. и дух куда уходит в сторону в результате. То есть что в моей, в моей, во мне, в вас точно такой же поступок в прошлом заставляет мужа изменять. Что мне надо понять и изменить себе? Об этом была беседа. Видите, какой хороший человек, вот смотрите, я желаю вам счастья. И сверху, и снизу. Как бы ни был не прозвучал ответ. А дальше на другой стороне, видите, смайлики, улыбаемся. Это признак силы разума тоже. Все будет хорошо, это человек. Сто процентов. Хорошо означает, что самый лучший исход произойдет. Переходим к теме лекции. В 7 часов уже, да? У нас ответы на вопросы были сейчас. Итак, мы беседуем. Это, наверное, самый удачный мой формат лекций, который я имею, потому что я обратился к гениальной личности в своих рассуждениях к Льву Толстому. И есть у него книжка «Мысли на каждый день». И в чем гениальность? Его гениальность заключается в том, что в то время, когда не было даже идеи говорить о любви к другим верам, в это время он написал книгу, в которой он высказывания из разных духовных традиций, а также разных просто мыслителей поместил в одно место. И издал это еще. Это очень революционно с точки зрения духовности и развития личности. То есть эта книга стала оплотом для вот этого семинара, потому что, смотрите, то есть, высказания разных духовных традиций, и все одинаковые. Там все одно и то же в них, одинаковая тема. Это означает, что нет противоречий. Ну, в глубине духовных традиций нет противоречий, потому что все они идут от души душа нуждается в духовном знании. Итак, первая тема: что такое истинный прогресс, развитие, добродетели и знание в сердце. Первое высказывание: не только сама истина дает уверенность, но и одно ее искание дает покой. Я эту лекцию, когда готовил, не было никаких военных действий это было два месяца назад сейчас точнее вам скажу это я вам сейчас про говорю сейчас хочу сказать про волю бога то есть файл был создан в порядка трех месяцев назад итак смотрите очень актуально не только сама истина дает уверенность, но и одно искание ее дает покой. Паскаль. Сейчас людям не хватает покоя в сердце. Причина заключается в том, что они погружаются в двойственность. Что такое двойственность? Мы хорошие, они плохие. Мы хорошие, они плохие. И люди сами это накручивают. Создается вот это вот... Мы очень хорошие, они очень плохие. Нет, мы еще лучше, они еще хуже. И так далее. И Это безумие нарастает, безумие нарастает. Но если человек... И, и нарастает тревога в сердце. Но если человек... встает на путь истины, а истина в данном случае всегда означает духовная платформа. Духовная платформа означает любовь между душами, а не людьми. Человек, он связан всегда с какими-то отождествлениями. Вот если я, допустим, врач, то если человек врач другой, другой полярности, допустим, я врач не традиционной медицины, а он традиционный. Значит, что возникает? Конфликт. Да, это природа этого конфликта, это зависть. И сразу этот врач традиционной медицины воспринимает меня несколько сомнительно. Он такой смотрит, что-то в нем не так. Он начинает это искать совсем. Точно так же нации или веры. Если у меня такая вера, значит в той вере что-то не так. Или у меня вот такая нация, я русский, но в украинцах что-то не так. А со мной вообще конкретная проблема. У меня бабушка по материнской линии и дедушка родились на Украине. Причем дедушка родился вообще в Виннице. Представляете, в Виннице, это западная Украина. Мой дедушка там родился. А папа родился на Урале. Прямо у нас. И, и мама и, и как бы и бабушка по отцовской линии, и дедушка. русские. Вот. И по-материнской это левая сторона тела, а отцовская правая сторона тела. вам напоминаю. Распятие, да? <смех> Меня что сейчас теперь разорвать, что ли, <смех> разные стороны? <смех> Видите, а, это все безумие, просто безумие. Вот и духовная платформа означает, что я в этой жизни я русский, а в следующей жизни я могу вообще не родиться на земле или рождаюсь на земле. Американцам, представляете, какая подщечина, моим патриотическим чувством. <смех> вот. и я при этом начинаю любить Америку, естественно, потому что я там живу, и я уже против русских, понимаете, то есть это проблема. И так всегда человек духовно неразвитый, он то за одних, то за других. В этом жизни он врач традиционной медицины. И ругает нетрадиционную медицину. В следующей жизни родился врачом нетрадиционной медицины Не повезло. И начал это... ругать с другой стороны уже. Это признак двойственности. Двойственность означает, если я женщина родился, значит мы ругаем мужчин. Как в этой фильме «Любовь и голуби». Они там друг друга ругали. Мужчины пьют, сидят, ругают женщин. Женщины собираются пугает пьющих мужчин, <смех> и всем смешно это смотреть. Потому что это невежество. Невежество вызывает смех всегда. Но если человек идет к более глубокому пониманию, что он душа, душа означает мир и гармония, любовь между людьми разных культур, разных традиций, разных вер, то тогда на душе наступает покой. Паскаль. На душе покой. Если не только сама истина дает уверенность, но только одно желание туда пойти, интересная тема, надо поизучать, по уже легче становится на душе. Когда определился взгляд на вещи, то будет приобретено знание. Надо определить свой взгляд на вещи сначала. С какой позиции я смотрю на мир? Тогда будет знание соответствующее предупредено. Есть четыре типа знаний. Есть духовное знание. Духовное знание — это знание, которое приводит к миру в сердце, любви между людьми, стойкости внутренней человеку, мужества. Есть 26 качеств характера, которые связаны с духовным знанием честность, целеустремленность, простота, доброта, храбрость, смирение, скромность, сосредоточенность, ненасилие и так далее. В Бхагавадгите в Священном Писании описывается 26 качеств, человека, который занимается, идет правильным путем, развивает себя духовно, и потом в конце перечисляются 26 этих качеств, и в конце э, провозглашаются все это я, все эти качества характера я провозглашаю знанием, а все, что помимо них, является невежеством. Например. Нет храбрости — это не признак невежества, нет доброты — признак невежества, нет простоты в человеке — признак невежества. Он такой, знаете, типа, «Здравствуйте, мы пришли на эту лекцию с вами, я на свою, вы на свою». И тогда... Так интересно знать, что если человек встает на правильную платформу, то его характер становится сам по себе хорошим. Не нужно развивать характер. Часто мне задают вопрос, как развить хороший характер. Неправильная платформа. Правильная платформа, когда человек на правильной платформе находится, он не развивает себе характер, потому что характер это награда. Как женщина не должна развивать себе красоту. Красота это награда. Женщина должна выполнять свой долг перед людьми. А долг такой. Она должна создавать атмосферу гармонии, любви, заботы, доброты в этом мире. Это долг женщин. Она создает эту атмосферу. Причем есть три типа поведения женщин. Первый тип поведения — это женщина ведет себя как ученица. Вот сейчас женщины сидят, и многие, они слушают меня, знаете, вот очень вот так неподвижно, сосредоточено, очень внимательно, с верой. А женщина — это влияние, это сила. Когда я вижу, что женщина меня так смотрит, вот так вот, внимательно, неподвижно, с верой. У меня возникает желание не, габа... не говорить дребедень. Желание говорить по делу, <свот> ну быть нормальным мужиком. Короче. <свот> ну, стать человеком, короче. <свот> ну, то есть они смотрят на меня, и я вижу, я думаю, мне надо серьезно сейчас лекцию читать, люди серьезно слушать лекцию пришли. Второй тип поведения женщины – это женщина-соблазнительница, ученица, любимая, мать. Три варианта. Да, любимая означает любимая. Любимая означает очень красивая, нежная, добрая. Кому? Только к одному человеку в этом мире. Женщины, только к одному человеку. Поэтому культура, настоящая культура духовная, она вызывала у женщин очень глубокое понимание, как себя вести в обществе. Они закрывали свое тело, когда перед ними старше, закрытым телом очень легко общаться с старшим. Ну, представьте, она ну, почти нет одежды, и старший стоит. Ну как к нему так обращаться? Сейчас, кстати, в голливудских фильмах так и делают. Женщина-ученица, она такая, у нее все открыто, и она перед старшим такая, и я жду от вас наставлений. Он смотрит на нее, как бы, ну, как, какие наставления вообще, три часа ночи. Видите, женщина – это влияние, это сила. Ну, представьте, если обнаженная женщина будет сидеть перед старшим и говорит, я жду от вас наставлений. Женщина – это же влияние. Есть одно ведическое произведение. По-моему, это написано в Падмапуране. Да, точно, в Падмапуране. Там написано, что если мужчина может сидеть рядом с обнаженной женщиной, красивой, и при этом у него не возникает вожделения, это значит, у него и тени греха нет в сердце. Он абсолютно чист и свят. Но наставником может быть и не абсолютно чистый и святой человек. Не обязательно его проверять. Так в мире, в котором женщины обнажают свое тело, увеличивая вот этот вот, ну вот этот вот, женщина должно быть ученица, много-много, любимая только в отношениях с семьей, с близкими людьми, и мать много-много, когда вот женщина таким образом себя ведет, в мире создается мир сфера мира создается, потому что женщины не вносят в мир беспокойства. И сразу возникает вопрос, а чего мужчины не вносят? Это двойственность. Когда я говорю про женщин, это не значит, что мужчины лучше, так? Можно что-то и про мужчин тоже сказать. Мужчины тоже есть три типа поведения. Первое поведение ⁇ ученик, мужчина ученик, послушник. Второе поведение ⁇ ну сейчас оно стало таким, это кабелина. Вообще как бы это хорошо, когда мужчина он, ну, ухаживает за женой, за любимой, которая потом станет женой, естественно. Ну, то есть он как бы ведет себя с ней как любимый, да, он ухаживает такой, э, под, ну как бы и так далее, на колени перед ней стоит, добивается ее руки, там это плохо или хорошо? Хорошо, но если мужчина ведет себя так на работе со всеми, вот это уже при проблема, понимаете, это создает напряженность в атмосфере. И третий вариант поведения мужчины – это мужчина-отец. Отец означает «дающий знания», мать означает «дающий любовь», а отец означает «дающий знания». Итак, когда правильные взгляды на вещи определяются, то тогда будет приобретено знание. Знание означает у женщины улучшается красота. То есть если женщина ведет себя правильно в обществе, вопреки ожиданиям, то есть женщина думает, я не накрасила, значит буду некрасивой. Вопреки ожиданиям, если женщина ведет себя правильно, краситься надо, краситься надо, но в меру, в меру как бы и делать противогаз из лица. Вот. И 70-летней бабушке не нужно делать из себя молодуху с помощью макияжа. Это все равно не поможет. Потому что от 70-летней бабушки ожидается мудрость. Ну, то есть от нее... Восп... Она уже... Должна, быть, должна стать мамой уже. Вот эта ну, соблазнительница уже давно до свидания, понимаете? То есть уже давно. Она должна вызреть и стать мамой уже. Ей не надо как бы себя делать молодуху в 70 лет. Уже все. Закончился этот возраст. И когда женщина делает из себя молодуху в 70 лет, это вызывает улыбку. Иногда сожаление, а иногда смешно просто становится. Но не улыбку а симпатии однозначно. Видите, очень важно понять, как себя вести. Это приносит знания. Я определился взгляд на вещи, как мне себя вести. Как настраиваться? Вот как мне настраиваться к ситуации, которая сейчас происходит внутри? Когда в стране, когда определился взгляд на вещи, мир наступает. В сердце сразу становится спокойным. Вот надо как себя вести, оказывается. Все, в сердце становится хорошо, и я знаю, что я никому не мешаю, я только помогаю всем в этом случае. Итак, когда определился взгляд на вещи, то будет приобретено знание. Когда приобретается знание, то воля Будет стремиться к правде, к настоящей правде. Правда это то, что сердце делает легким, свободным, это правда. Вот мы летели в самолете, и мой друг, который вот постоянно занимается духовной практикой, Вячеслав Назаров, он сейчас консультация будет по здоровью. Как вы думаете, какой фильм он смотрел в самолете? Ну так, навскидку. А? Боевик? Не, ну это было бы совсем, если бы еще сказали, он смотрел а, порноху, я бы вообще не поверил никогда. Бы. Он прокручивал эти эпизоды, которые там возникали. Он смотрел фильм Сталинград. Он смотрел патриотический фильм. И противори... пр... патриотические чувства не являются признаком невежества. Но при этом не означает, что другая нация, допустим, немцы плохие люди. Патриотический фильм означает защита своего отечества, понимаете? Ничего общего это с ненавистью не имеет вообще. Так надо это понимать. И тогда все понятно что он, зачем ему эти патриотические фильмы, зачем это он смотрит, он же душа. Душа хочет любить родину. Это естественная потребность, так же, как любить своего мужа, например. Сейчас вообще как бы презирается часто в некоторых слоях общества. А что это ты так отзываешься от своего мужа? Это признак недемократии. А почему бы нет? Это патриотические чувства. Хорошо отзываться о своем муже, о своем сыне. Но при этом не надо ненавидеть мужа своей соседки. Понимаете? Когда приобретается знание, то воля будет стремиться к правде. К настоящей правде приносит мир. Когда стремление воли удовлетворено, то сердце делается добрым. Когда стремление воли удовлетворено, сердце делается добрым. Добрым не означает, что оно кого-то ненавидит. Видите, как важно жить правильно. Вот, допустим, женщина начала просто одеваться правильно, потому что она стремится к правде. Она приобрела знания уже. Она стремится к правде, начинает одеваться правильно. Результат какой? Сердце делается добрым. Вы знаете, что когда женщина увеличивает в этот диапазон соблазнительницы, у нее сердце становится жестоким. Потому что она постоянно приносит беспокойство в сердца людей. Она пользуется своей силой, природной силой, которая не имеет никакой... Ну, то есть никто не может защититься от этой силы. Кстати, женщины тоже не могут от этой силы защищаться, от же, же силы женской красоты. Они не могут тоже защититься. У других женщин, когда эта сила проявляется, вызывает чувство соперничества у женщин. А когда у меня проявляется, то женщина восхищается этим. Так еще больше, кстати, чем мужчина, своей красотой женщина восхищается. Поэтому это огромная сила, неуправляемая. И когда женщина эту силу усмиряет в своем сердце, она понимает, что эта сила предназначена для создания семьи, для рождения детей, а все остальное моя жизнь предназначена для постижения своей глубокой духовной природы. Когда девушка это меня спросила там, в святом месте, она спросила меня, как вы докажете, что ваша молитва вам принесла какой-то результат? У меня не было размышлений на эту тему. Я сразу ей ответил, и сказал, что в какой-то момент, когда во время молитвы я получил одно откровение, после которого я узнал, что уже решено что в следующей жизни я буду жить в очень возвышенном месте. Уже решено. То есть я узнал это в своем сердце, и мое сердце возликовало. Когда она это услышала, она говорит, я приняла. То есть у меня нет сомнений в том, что это работает. Понимаете, то есть жизнь реально меняется, если человек... А смена жизни не означает вот сейчас только. Смена жизни означает... Большие промежутки означают, очень что-то глобальное происходит в изменении судьбы человека. Стремление воли удовлетворено, мы стремимся к правде. Воля пошла в нужном русле, сразу же сердце делается добрым. Доброе сердце означает сердце, идущее к истине. Когда человек идет не к истине, он не может быть добрым. У него возникает напряженность сердца, сердце, противоречие вызывает злобу. Когда сердце делается добрым, то будет приобретен нравственный взгляд на вещи. Вот о чем мы сейчас говорим, о взгля нравственном взгляде на вещи, ведущий ведущих добродетелей Конфуции. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что добродетель — это главная цель жизни человека. Ну, некоторые говорят, я религиозный человек. Ну, как определить, религиозный ты или нет? Если ты не следуешь правилам добродетели, а главное правило добродетели — это мир, мир между людьми. Потому что духовная платформа означает платформа любви. Мир между мирами, мир между людьми, мир между нациями, мир между народами, мир между сердцами, мир между семьями, мир внутри семьи, мир в отношениях с мужем и женой, с детьми, и со всеми. Признак души, присутствие души. Мир — признак присутствия Души. Поэтому все молитвы в древней культуре ведической заканчивались. Шанти, шанти, шантихи. шанти означает мир, мир, мир, да будет мир. Признак присутствия Души, потому что духовная платформа создает гармонию. А отсутствие гармонии — признак отсутствия духовной платформы. Гармония. Что такое настоящий прогресс? Это гармония. Гармония означает на мужа влияет плохая карма, и на меня. Я стою на одном, а ты на другом. Но мы любим друг друга. Понимаете, любим означает мир сердца. Это внутреннее чувство. Называется внутренняя жизнь. Нравственный взгляд на вещи. Некоторые думают, что нравственность означает кричать «Долой!». Нет, нравственность означает успокаиваться. Успокаиваться. Но интересно знать, что солдат должен выполнять свой долг. Но сердце, он должен быть спокойным. Интересно знать, что спокойствие не означает не выполнять свой долг. Значит ли это, что в Отечественную войну солдаты не должны были сражаться с противниками? Нет, это неправильно. Каждый народ защищает свое Отечество. Это правильно, но с любовью в сердце. Это признак высокого уровня, труднодостижимого. Мы должны мы к этому стремиться. И когда мы начинаем туда стремиться, к нему, то сначала смотрите дальше. Признаки. Первое. Приобретает знание, все укладывается по полкам. Дальше. Приобретает знание. Человек начинает к истинной правде стремиться. Когда стремление к истинной правде создается, сердце делается добрым. Добрым означает нет злобы. Нет злобы. Когда сердце становится добрым, то человек утверждается на нравственном взгляде на вещи, который ведет его к прогрессу. Добродетель означает путь к прогрессу, путь к счастью в будущем, в своем будущем. удивительное Евангелие, удивительное высказание. Больше из вас, да будет вам слуга. Это супер просто. Это очень правильно. Некоторые люди ищут себе наставника, и не знают, как наставник выглядит. Я вам сейчас расскажу, как наставник выглядит. Если вы увидите наставника, то он будет очень величественным. Будет крутым, таким очень мудрым. Знаете, к нему даже подойти нельзя. Настолько он мудрый, крутой, глубокомысленный, что перед ним ты просто вот такой становишься, знаете? Просто такой вот. Маленький такой. Полный бред. Когда я увидел настоящих наставников, эти люди, Настолько смиренные, настолько близкие, настолько глубокие, настолько уважающие достоинства старшего. Смотрите, одновременно человек смиренный, одновременно не позволяет младшему вести себя неправильно с собой. Учит, берет ответственность обучения. Очень глубокие, смиренные, искренние, простые люди. Это наставники, они такую природу имеют. Внешне не выделяется такой человек вот этой напыщенностью, какой-то мудростью. Такой у него должна быть такая мудрость. Не, ничего подобного. Очень скромный вид у наставника. Я имел честь, удачу, большую удачу иметь в своей жизни много таких учителей. Достаточно, ну, как бы, я не знаю, очень, у меня достаточно много таких учителей. Вчера я был в комнате одного такого своего учителя, который уже ушел из жизни. Его комнату сделали музеем. И когда ты заходишь, просто меняется восприятие мира сразу. Там, там оттуда сияние исходит из этого места. И я когда туда приходил, я вспоминал эту личность. Люди, которые обладают духовной силой, они совершенно необычные. Это яркие люди. Яркость в том заключается, что человек всегда слуга. Слуга означает, он служит, не заботится, не думает о себе. Это очень большая сила нужна духовно. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Это удивительно высказано. Кто возвышает себя, тот унижен будет. Тот, кто пытается из себя делать пуп земли, несомненно, придет время, и этот миф развеется. Ну, то есть любые попытки сделать из себя идола, они заканчиваются неудачей всегда. Вот, потому что... Люди сначала обожествляют человека, а потом перешагивают через него. Сама идея обожествления — признак э, стремления не туда. Когда человек пытается обожествлять человека и поклоняться ему, считая э, его чуть ли не Богом, то это приводит всегда только к одному результату — гордости в сердце этого человека. И сама гордость сердца человека заставляет также к нему относиться. Люди, когда начинают подобострастно поклоняться личности, уничижая себя перед ним и возвеличивая его а, как конечный объект поклонения, такие люди, несомненно, потом делают это в своем сердце с целью перешагнуть через этого человека. Мы поклоняемся а, другому человеку, как Идолу, с тайным желанием стать таким же. Есть только одна причина: желание быть Богом, желание быть Богом, а, создает культ личности. Например, поклонение Лен, Ленину было такую природу имел. Вот это культ личности типичный. Смотрите, а, как бы. Была, отвергалась сама идея, что есть вера вообще, религия. Но смотрите, что происходило. То есть вечный огонь возле мавзолея. Это Огонь означает поклонение. Огонь используется для поклонения. Дальше цветы на, на памятник, к памятнику — это поклонение. Дальше ритуалы ритуалы означает поклонение то есть линейки комсомольские ходим строим перед памятником это признак поклонения на лицо культичности, личности то есть поклонение как богу человеку ленин всегда живой ленин всегда со мной. знаете это признак поклонения то есть, если мы отвергаем присутствие Бога, значит будет поклонение человеку. И результат это будет неправильная вера, которая в конечном счете приводит к тому, что я тоже таким же становлюсь культом личности. Дальше за Лениным последовал Сталин. Ну, то есть опять то же самое, то же поклонение. И ему также поклонялись, как Ленину. До Мавзолеев не дошло. Потому что Раньше, чем он успел создать себе пульт личности, его заменили другие. И они начали менять друг друга, пока вообще все не развалилось. Понимаете, не работает система. Но есть другая система, которая создана Богом. Система заключается в том, что отношение к духовному учителю, человеку, который поклоняется Богу, должно быть очень возвышено. И это возвышенное отношение ничего общего с культом личности не имеет, потому что, когда человек поклоняется духовному учителю с очень глубоким уважением, он всегда его в сердце своем продолжает считать слугой, а не господином. Хотя он относится к нему как к господину, но он понимает, что квалификация главная этого человека — это его желание быть слугой. Понимаете, о чем я говорю? «Слуга» означает «душа». Духовная платформа, как, как определить духовно развитого человека от духовно неразвитого. Вот мы вчера, да, вчера также общались с одним молодым человеком, и он духовно сильный человек. И он говорит, от меня жена уходит. И мы начали с ним общаться, и он говорит, как-то мои представления вообще о семейной жизни начали рушиться. Я всегда думал, что мужчина старший в семье, и женщина ему подчиняется, и я всегда подчинял себе свою жену, в конце концов она взбунтовалась, и мы оба занимаемся духовной практикой, и она сейчас от меня уходит. В чем ошибка? Ошибка заключается в том, что ты слуга, а не господин. Ты на самом деле ведешь себя так женщиной разумно уважительно заботишься о ее потребностях, что она сама начиная тебя уважать внутренне тебе подчиняться начинает потому что это женская природа так работает женщина хочет сама подчиняться уважать умному человеку она сама хочет это делать ее не надо заставлять но если ты сам себя ведешь как уважаемый человек если ты себя возвышаешь то ты будешь унижен. Понимаете, о чем речь? Кто такой настоящий наставник? Кто такой духовный учитель? Это тот, который никогда не принимает поклонение. Ты ему поклоняешься очень возвышенной личности. Поклонение необходимо, чтобы перенять знания. Как перенять знания от человека? Для этого надо очень сильно его уважать. Ты человека уважаешь, от тебя к нему переходит знание. Вот как мне от вас получить знания? Как мне сделать так, чтобы... Моя задача какая? Вы пришли на лекцию, получить от меня знания. А я чем тут заниматься тогда буду? Что-то мне-то тогда делать. Что я тут только должен гордиться. Что мне делать в этом зале, для того, чтобы я развивался как личность? Есть только один выход. Тайно, незаметно от вас, поклоняться вашим стопам и получать знания от вас в своем сердце. Видите, хитрость какая. Смотрите, вас много, я один. У меня больше возможностей. Я могу получать от вас знания. Но чтобы это начать делать, надо мозги сначала получить. Это непросто. просто. когда наверх залез, то очень трудно при этом стать слугой. В этом цель заключается. Итак, тот, кто себя возвысил, будет унижен. А кто унижает себя, тот возвысится. Настоящий наставник, ему хочется верить, хочется служить. И вера возрастает с каждым днем причина его смирения. Он не принимает поклонения. Самое удивительное. Кто имеет право давать наставления? Есть определение веда. Тот, кто не принимает поклонение, попробуйте не принимать поклонение. Допустим, женщины говорят, ты великолепна. Она м -м -м -м, называется приняла поклонение. Все. Или мужчине говорят, ну вообще, Олег Геннадьевич, лекция очень хорошая. То же самое. <р Ollie> Означает нет квалификации. Вот. Но настоящий наставник, он невозмутим. Ты ему говоришь, ваше знание спасло мне жизнь. Он смотрит на тебя и говорит, я тебе сейчас открою тайну. скажу правду. Он искренне, не то, что он играет, то, а что он говорит искренне. Это не мое знание. А чего? Он показывает изображение своего духовного учителя. Это тот, та Личность, которая поклоняешь через Него и с нами, идет с нами. Этот мой секрет, тот секрет который я сейчас открыл. Если ты видишь в его сердце искренность, он не, не фальшивит, не лукавит, а говорит правду, что он так чувствует. Значит, это Духовный Учитель. Это очень высокий уровень, мои хорошие, это очень высокий уровень, когда человек способен не лукавить такие вещи и говорить честно. Это значит, что он уже осознал себя как душа. Только душа способна быть смиренной. Присутствие гордости указывает на грехи в сердце. То, что ты, почему-то мы гордимся, потому что нет силы не гордиться, нет возможности внутренней, слабоват человек, слабоват. Очень удивительное высказание. «Больше из вас добудет вам слуга». Как определить большего? Есть же большие люди, великие люди, а есть слабенькие. Чем больше смиренность сейчас человек ведёт в жизни, тем более он велик. И интересно знать, что даже великие лидеры, они смиренны по своей природе. Вот взять, допустим, того же Ленина. Он ведь очень был простой и смиренный человек по поведению. Это факт. Поэтому люди привлекались к ним. Как люди? Почему люди за ним шли? Потому что когда он выходил к броневику, он очень просто выглядел. И люди привлекались, они шли за ним. Часть друзей твоих порицает тебя, а часть хвалит. Приближайся к порицающим, удаляющим от вотзволяющих. Мне интересны такие были метаморфозы в жизни. У меня в жизни было несколько раз, когда, ну, так судьба складывалась, что на меня судьба начала, начинала оказывать колоссальное давление. То есть просто все взрывалось вокруг, люди начинали что-то искать в моем характере, такое как бы. И... Причем интересно знать, что те люди, которые меня хвалили, они при этом, ну не проявляли особую инициативу в защите, а те, которые меня всегда строго ко мне относились, они меня защищали в этот момент. Настоящие друзья — это те, которые очень трезво относятся к тебе. Трезво. Трезво не означает созлобой. Это интересный момент. Смотрите, если взять вот спектр, нарисовать любви, вот смотрите, ненависть, а, зависть человеку, и злоба. Это две стороны одной медали. Движемся вперед к любви. Дальше эм... нейтральное чувство. Я не хочу думать плохо об этом человеке, но также и я не чувствую ничего хорошего. Движемся вперед, приближаемся к любви. Э, чувство интереса. Мне интересен этот человек. Я хочу о нем что-то узнать. Хорошее чувство интереса. Движемся вперед, приближаемся к любви. Спокойное чувство к человеку. Это первый шаг. Спокойное чувство. Это хороший человек. У него есть недостатки, трудности, какие-то жизни. Но ну, он нормальный, хороший человек, спокойное чувство. Дальше движемся к любви. Этот человек мне очень дорог и близок. Это мой соратник. Ставим точку. В точку страны? Нет, движемся к любви. Этот человек мне очень близок, и я поэтому буду твердо отстаивать с ним его правила и принципы жизни. Смотрите, интересный переворот произошел. Дальше, двигаясь к любви, ситуация опять меняется так же, как там. Она становится более твердой и непреклонной. Когда мы дальше движемся к любви, что происходит? Отношения становятся более серьезными и суровыми, как ни странно, парадокс. И интересно знать, что многие психологи современные, которые создают ювенильную юстицию, вот это вот дальше вот этого момента, они просто не знают они не знают, что настоящее проявление родительской любви — это строгость, это признак сильной любви, а не признак ослабления любви и ненависти по отношению к ребенку. Строгость — это признак сильной любви. Я когда молился своему духовному учителю, и я ему просил, покажи свой самый милостивый облик. Ну, то есть, когда ты мысленно общаешься со святым человеком, то он предстает перед, тебе, перед тобой в разных обликах. И я просил самый милостивый облик. Я просил, искренне хотел, чтобы, потому что отношения означают, что ты чувствуешь что-то от духовного учителя. Это чувство потом дает лучше воспринимать его наставление, возможности и так далее. Это ключ к победе. Ключ к знанию. И знаете, что я увидел? Я увидел очень строгое лицо. И когда я увидел это строгое лицо, знаете, строгость всегда у нас сочетается с ненавистью. Строгость отпугивает, да? отталкивает. Строгий человек означает немой. Я увидел строгое лицо, но я в этой строгости увидел одно откровение. Знаете, в чем оно заключается? Эта строгость вывернула в моем сердце все мои грехи наружу, и я стал сам себе понятен из духовной точки зрения, и с точки зрения моих прегрешений. Все вскрылось. Духовно я начал спокойно к себе относиться, не, не возвеличивать, а грехи, они стали объемом работы. Часто неправильное отношение к грехам тоже. Ой, блин, я самый падший. Самый, опять, означает самый, понимаете? Не самый падший, у тебя есть объем работы просто. Не надо это делать. Нет, я не могу, я самый падший. Нет, надо делать нет, ну я не могу, я вообще... То есть я ничтожество. Нет, надо работать сейчас. Надо просто трудиться и перестать о себе думать. И когда этот строгий взгляд увидел, возник объем работы, возникло чувство грехов, возникло чувство победы. Все сразу. Строгость — это то, чего не хватает нам в этом мире. Так сильно. Строгость, не относящаяся к ненависти, а строгость, относящаяся к любви, является ключом к победе. Знаете, самые зрелые сильные отношения в семье, когда жена и муж строго относятся друг к другу. Вместе жена и муж строго относятся друг другу. Строго означает принципиально. Они... Не верят в то, что близкий человек будет делать глупости. И не позволяют ему это делать. Но при этом эта строгость никак не проявляется в отношениях. Чем строже люди в сердцах относятся друг к другу, не позволяют свернуть с правильного пути, тем больше мягкости и нежности в отношениях, потому что они больше доверяют друг другу. Есть гарантии, понимаете? Но когда мы делаем мягкий вид в отношениях, Рисуемся, брат, фильм. Да. У нас с тобой так хорошо. Это лицемерие. Это лицемерие. Там нет гарантии. Порисовался, потом сказал, ну ма ма ма ма и, и ушел. Удивительно. Часть друзей твоих порицает тебя, а часть хвалит. Приближайся к порицающим, удаляйся от восхваляющих. Во всех отношениях. Недавно мне мой наставник, он не мне, вообще в лекции сказал. Просите Бога, чтобы вас критиковали. Если вас будут критиковать, у вас в вашей жизни всегда все будет нормально. Потому что будет баланс. Нам в нашей жизни не хватает только критики. Соплей хватает, восхваления хватает. Критики не хватает. Здоровый и нездоровый. Когда люди не критикуют тебя со злобой, это тоже полезно. Это лекарство горький вкус имеет, но полезный очень. Оно вызывает тяжелые чувства, но полезное.